Три. Всем привет, и я снова тут. Я надеюсь, что актив не упадет ниже Плинтуса и этот ролик все же высветится в рекомендациях. Итак, начнем, пожалуй, с того, что мой канал претерпит сильные изменения в виде интро, которое вы видели в начале, оформление и качество роликов, так появилась возможность комментировать на ПК, и не прибегать к тому же Кайнмастеру, Капкату и так далее. Ибо качество едет они очень серьезно. Вообще, я хотел записывать на ПК, но эмуляторы крашат при заходе на барвиху. На самом деле, это очень печально. Попробовал я такие эмуляторы, как Bluestacks 4, 5, Memo и LD Player. Все они просто не тянут барвиху. Если вы знаете какой-нибудь эмулятор, то можете написать в комментариях, я буду вам очень благодарен. Давайте, пожалуй, начнем с разбора интро. Оно готовилось 3,5 дня, учитывая 10-часовой рендер. В принципе, интро не такой уж и сложный, а основная проблема именно в рендере. Я бы хотел улучшить качество текстур, добавить красивую траву и еще пару объектов, но боюсь, рендер бы занял 3-4 раза больше времени. Может, сделаю что-то подобное в будущем? К слову говоря, интро я делал, исходя из этой местности. По поводу коробки в конце хочу сказать, что это не просто конечный интро, который будет мелькать каждый ролик, а интро с продолжением. На каждое круглое число подписчиков я буду делать розыгрыш, и интро будет дополняться. Коробка будет ломаться, а оттуда вылетать то, что будет в розыгрыше. А, также я хочу сделать оформление с красивым светом и детализацией какой-нибудь локации из Барвихи. У меня уже есть идея по поводу этого. А, в ближайшее время канал обновит аватарку и шапку, превьюшки тоже буду делать в 3D. Но тут не сильно разгуляешься, так как буквально на нее можно поставить машину и какие-либо объекты. Так как э, те же модельки сам достать в, в расширении для блендера того же самого достаточно сложно. Я надеюсь, этот ролик станет началом чего-то особенного, того, что никто никогда не делал из ютуберов по барвихе. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.